Здравствуйте, с вами Тёма Владимир Николаевич Няев и канал Техногон. И мы продолжаем разговор об антеннах семейства Neutronic, и мы уже добрались до 2007 года. В этом выпуске мы также рассмотрим доказательные работы по поводу Neutronic, рассмотрим сертификаты, дипломы и прочее, поэтому подписывайтесь на наш канал. И Владимир Николаевич, мы поговорили уже с вами до о многих выставках, да. в которых нейтроник принимал участие. Вот теперь тайваньская выставка. Участие принимали я и мои коллеги, mm -hmm. которые представляли нейтроник на различных выставках. Лично я и коллеги наши, которые в Архимед входят mm -hmm. и которые по всему миру катаются и представляют mm -hmm. интересы клуба. Это клуб Архимед. Вот в 2007 году была выставка, где наши представители нашего клуба представляли нейтроник. и mm -hmm. получили диплом. Вот он диплом красивый. Мы были признаны на выставке, что защитили, опять-таки, нашу технологию, получили диплом за разработку защитного устройства Neutronic. Вот это уже, наверное, какой-то по счету уже, я трудно сказать, там 10 mm -hmm. или более. То в данном случае, да, мы активно так продолжали участвовать в выставках. Вот интересно, что когда Neutronic появился, вот первые годы прям, и мы об этом говорили и показывали mm -hmm. тоже, друзья, по ссылочке будет под видео, можете перейти посмотреть. Сначала были основном исследования? Конечно, мы сначала исследовали, чтобы Самим а, укрепиться в том смысле, что всегда есть сомнения. да, mm -hmm. вот Работает, не работает, это понятное mm -hmm. дело. Потому что все-таки эта технология, она выходит за рамки общепринятых mm -hmm. теоретических и практических задач, которые ставятся перед наукой. Ну да, это, это открытие, можно сказать. Об этом много и теоретических есть исследований, и теоретических воззрений. Волновая теория поля, например, да. То, что волна передает информацию. То, что мы создали вот серию таких антенн, которые передают, переформатируют пространство. Определенную модуляцию создают, определенную информацию и подтверждаем это. Естественно, в первую очередь надо доказать, что это повторяемо. Я uh -huh. уже в прошлый раз говорил, что повторяемость обязательно должна быть. Uh -huh. Массовое производство, когда, например, лабораторные испытания на лабораторных образцах, мы ну, на, на коленках сделали образец, uh -huh. да, начали испытывать, да, все работает. А потом, когда ты запускаешь уже в промышленное производство, могут быть разные нюансы, потому что уже технологическая цепочка уже в массовом объеме может быть нарушается что-то uh -huh. и мы добились того что все-таки даже в массовом производстве у нас нет нарушений то есть она uh -huh. аналогично лабораторным образцам работает потому uh -huh. что некоторые выпускают например изделия а в массовом не могут запустить потому что нет точности исполнения технологии изготовления того или иного устройства uh -huh. это проблема это uh -huh. проблема и вот когда мы соединяем повторяемость Массовое производство, то есть в любом количестве можно произвести. Отработка технологии, отработка, опять-таки, упаковки, донесения, сертификации. И, и, и все это в первую очередь лежит, а, основой является это исследование. Mm -hmm. Ну, уже вот с 2007 года набрали массу исследований, mm -hmm. повторяющих эффективность, то есть говорящих о повторяемости эффективности mm -hmm. нейтроника. И уже начали получать, естественно, вот уже не один диплом, а... Thank <laughs> you том, что у нас признает научное сообщество изобретательское. Вот главная наша задача, которую мы выполняли. Ну, Владимир Николаевич, вот в Архимед вы вошли уже, в прошлом выпуске вы говорили, вы вошли да. как клуб. Опять же, в этом году также были грамоты с благодарностью. Да. А также вы получили, ну это уже в следующий год, немножко вперед забежим, получили также вот саму статуэтку. Э, ну, это это, это особая награда? Считайте. Да, это особая награда. Золотой Архимед выдается организация за достижение вот, заслуг перед изобретательским сообществом uh -huh и вообще, ну, признание, mm -hmm. да, действительно, заслуг в клубе, в самом как профессиональном сообществе изобретателей, mm -hmm. исследователей и так далее. Mm -hmm. Да, это высокая награда, которой mm -hmm. мы гордимся. Владимир Николаевич, да. вот еще такой необычный сертификат, отличающийся от прочих, и грант mm -hmm. на полтора миллиона рублей. Это что за такое? Подали заявку на конкурс, который проводился в организации, которая называлась комплексная безопасность Отечества, организация, которая оценивает вот, заслуги различных исследователей, писателей, историков, там много чего она делала, выдает гранты. вот Мы получили награду за предоставление, ну, то есть за защиту нашего устройства от торговой марки «Нейтроник». Защитились, ну, нас наградили, мы благодарны им за то, что они поддержали. В то время нельзя сказать, чтобы у нас большая реализация была. Но мы потихонечку, потихонечку э, все-таки реализуем. Конечно, хотелось бы, чтобы у каждого жителя было защитное устройство нейтроник. Ну или другое, неважно. Но хотя бы оно было эффективное. Я считаю, что наше устройство самое эффективное. Мы это доказываем вот множеством исследований, множеством наград, множеством признаний различных организаций, институтов и прочих. Еще у вас есть две медали. Вы являетесь членом ВУИР, правильно? Это за заслуги а, перед отечеством. Вот две медали. Я как уча вернее, член а, Всесоюзного общества изобретателей, и рационализаторов и вхожу в Московский совет. А, вот уже на протяжении более 10 лет, поэтому ну и награждается за работу в этой организации. Угу. Ну, наградили медалью, да, угу. как, вот активного участника изобретательского движения. Угу. А Владимир, Ильич, вот эта медаль и диплом, а, это от патента, или что это вот, расскажите. Я участвовал опять в круглом столе, который организовал Роспатенты. Mm -hmm. Мы представляли mm -hmm. технологию там. Были представители правительства, Госдумы. И вот меня пригласили туда наши... Коллеги, я там выступал и защищал нашу технологию, предлагал внедрить ее на государственном уровне. Ну, к сожалению, до сей пары никак не внедрили. Пока только медали диплома. Ну, диплом нас вот наградили, признали, что да, есть. Ильич, и вот в конце концов в этом году, да, в 2008-м, аккредитовались как э, лаборатория, или продлили? Да? Мы продлили аттестацию, -а мы прошли переобучение, mm -hmm. прошли наши сотрудники, я в том числе, продлили аккредитацию при Роспотребнадзоре на право проведения измерений электромагнитных полей mm -hmm. в производственных условиях и в бытовых условиях. И мы эту работу продолжали до 2013 года. Mm -hmm. да То есть профессионально мы были подготовлены, у нас э, было, были необходимые, Приборы измерительные, методики, понятно, что мы обучились, прошли переаттестацию и, естественно, как лаборатория Роспотребнадзора, аккредитованная, проводили измерения на предприятиях, в учреждениях имели право на это. Когда в домашних условиях там измеряют, чем... Ну и да, говорят, ребята, говорят, это, том, не сер... не по... это не по... серьезно, как сказано в одном фильме. Ребята, надо, во-первых, пользоваться профессиональными приборами, у которых, кстати говоря, и погрешность 30%, более чем mm -hmm. даже 30%. А приборами, которые тестеры называются, ими вы ничего не померите. Это игрушки, ну... Хотите, измеряйте, mm -hmm. только практически никаких результатов вы не добьетесь. Валерий благодарю вас. Да, Друзья, благодарю. подписывайтесь на канал, изучайте документы, которые мы всегда предлагаем в описании. Следите за новыми выпусками. Самое главное, изучайте все. Благодарим. Да, благодарю. Всего доброго. Всего доброго. До свидания.